Всем привет! Вы смотрите кулинарную пропаганду. На канале уже очень давно есть ролик про вареную копченую свиную вырезку, а вот э, сыр копченый почему-то нет. Я считаю, надо исправляться, тем более готовиться она чрезвычайно просто. Нужна вырезка и время. Сахар, нитритная соль с содержанием нитрита натрия 0,4, 0,6% и вода. Особенно стараться с растворением смысла нет, потому что за эти 2-4 дня вся соль однозначно растворится сама по себе. Ну, если они не лень, размешайте. Оставлю в такой виде в холодильнике. За неделю, Ну может быть, пару раз сбоку навык переверну для более равномерного просаливания. Неделя прошла, следующий этап – надо ее подвялить в течение 6-8, ну, может быть, 12 часов при комнатной температуре. А затем подкоптить. Подвяливание нужно, чтобы не тащить влагу в коптильню, потому что влага в коптильне – э, самая главная причина появления такого неприятного кислого привкуса и, самое главное, э, жуткого увеличения вредности от э, копченых продуктов. Мне такого безобразия не надо. Вырезка подвярилась. Смотрите, поверхность совершенно сухая, никаких следов на пальцах не оставляет, но при этом блестит, как будто лаком покрытая. Самое время отправить ее на копчение. Коптить буду в самодельной коптильне. Домогенератор у меня пассивный, лабиринтного типа. Купить такой можно на Алиэкспрессе. Одной загрузки хватает примерно на 10%. 12 часов тления. Количество дыма очень небольшое, что очень удобно. Если не забуду, ссылку в описании повешу. Единственное, что надо заметить. Работают такие дымогенераторы на опилках очень мелкой фракции. 0,8 на 0,2 мм. Учитывайте это. Температура нужна от 18 до 25 градусов. Я уже установил, сейчас ящик прогреется и все будет нормально. Утром мы видим результат. Доброе утро! Давайте посмотрим, что получилось. Так. Отлично. Смотрите, какой цвет замечательный. По жирку видно, да? О, просто прекрасно. И поверхность как будто лаковая. Вот именно такая степень копчения мне и нравится, когда не перекопченый продукт, как будто не такой, как будто он побывал в паровозной топке. То есть цвет лег, но он аккуратненький такой, нет чрезмерно темных поверхностей. Вот на мой вкус вот это идеальное состояние. Сейчас запах копчения довольно сильный, и прежде чем отправлять завяливаться этот замечательный кусок, я хочу его проветрить. Оставлю на улице, на сквозняке, часов на 6-8 на на ветерочке. Ну и последняя процедура на сегодня. Отправка мяса в камеру для сыровяла. Самодельную. У меня на канале есть ролик про ее изготовление. Вот так вот. Здесь у меня, кстати, висит вялеца испанский рецепт испанская колбаса сальчичон давно уже ярится Смотрите, какая, а? Обалдеть! Тянется, причем она такая мягкая, она рвется, прекрасное состояние. Запах просто потрясающий, Ой, просто чудо. И что самое большое достоинство, на мой взгляд, вот именно свиной вырезки, это быстрота готовки, так как здесь внутри вырезки практически нет никаких вот этих жилочек, ничего, поэтому процесс завяливания происходит очень быстро. Прям очень быстро. Такая нежнятина и по аромату, и по вкусу. М -м. Обожаю. Вот Действительно, деликатесное мясо. Просто деликатесное. Готовьте. И готовьте сразу много, естественно. Ну, видели у меня ну, куча колбасы и прочего в холодильнике, так бы я сразу штук по 10 э, вырезок таким макаром готовил, потому что съестся моментально. И, да, вялить дольше, там, 3-5 дней, 7 дней, неделю, 2-3 недели, она будет становиться вкуснее. Она и так сейчас безумно вкусная. Она будет становиться вкуснее, она будет более сухой становиться, но при этом более насыщенный вкус приобретать. Ну, и в таком состоянии это уже просто вот 10 из 10. Так что готовьте и наслаждайтесь. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока. Ну, какое чудо.